здравствуйте друзья сейчас осень 20 числа октября у нас уже был первый снег и сейчас я расскажу что я сделал за лето у себя на чердаке находимся на эркере здесь была большая влажность у опилок я все это вскрыл опилки за лето просохли и сейчас влажность составляет 10-15 процентов напомню это самое проблемное место Здесь влажность была более 40%. Сейчас около 7%. После того, как опилки высохли, они потеряли в объеме примерно 10%. И слой стал немножко поменьше. Напомню, какой у меня здесь пирог. Снизу вверх два слоя гипсокартона. Слой извести сантиметра 2 см опилки сантиметров 40-50 и сверху я еще планирую слой извести тоже сантиметра 2 вот, пока этого не буду делать хочу посмотреть действительно ли опилки набирают влагу без извести вот, так что подпишитесь на канал чтобы узнать что будет дальше на доме у меня идет следующий пирог также два слоя гипсокартона, известь Солома Сантиметров 35 И опилки Сантиметров 20 Летом я их тоже здесь скрывал Сушил И обратно засыпал Сейчас нормальная влажность Это вторая половина дома Опилки засыпал этим летом Слоями, чтобы они успели просохнуть И сейчас Влажность Не более 7% вот, единственное, немного не успел. Буду засыпать остальное зимой. Это гараж. Сейчас слой где-то сантиметров 30-40. Первые 20 заносил вручную. Остальное этим летом засыпал пылесосом. С помощью этого пылесоса отправлял опилки на чердак. Но у него сгорел якорь. За время работы я раз 10 менял щетки. Здесь это очень неудобно, так как здесь очень много винтов. Надо все их раскрутить, чтобы был доступ к щеткам. Сейчас купил новый пылесос такой же модели. Искал с быстрой заменой щеток. Нашел только одну модель, но она очень маленькая. С маленькой мощностью, сам пылесос маленький. Вот Напишите в комментариях, если вам известны модели садовых пылесосов, у которых быстро меняются щетки. Также тут еще очень сильно износились лопатки на вентиляторе. Вот для сравнения, как выглядят лопатки у нового пылесоса. Думаю, может быть их чем-то покрыть лаком или эпоксидкой. Пролежали опилки в таком состоянии два месяца. Вначале сломался садовый пылесос. Потом мы уехали в отпуск. И я думал за два месяца опилки высохнут. Как вы видите сами, опилки не смогли высохнуть. Так что буду отправлять опилки на чердак с такой влажностью. И уже сушить их там следующим летом. В общем вот такие вот дела. Подпишитесь на канал. И узнайте, что будет по весне. До новых встреч!